Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Неработа. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию новый тарифный план, который называется Progressive. Старт данного маркетинг-плана состоится 10 декабря 2020 года. Данный маркетинг-план с доступной суммой входа, которая составляет всего-навсего 100 рублей, также неоспоримым преимуществом является достойный заработок, доход более 7 миллионов рублей по стратегии «Золотой треугольник». Непрерывное движение за счет постоянной активности, которая будет осуществляться за счет еженедельных активаций. Короткие, двух-трехместные уровни, которые позволят очень быстро двигаться по уровням. Также структура в тарифном плане прогрессив заполняется равномерно, без управления расстановкой и клонами. Такой формат позволит зарабатывать всем без исключения. Движение в тарифе Basic будет поддерживаться за счет более 400 клонов после прохождения полного цикла одним аккаунтом. На время предстарта в нашей компании объявлен конкурс для лидеров, призовой фонд которого составляет 210 тысяч рублей. Лидеры по числу активаций в первой линии за время предстарта будут вознаграждены следующими денежными бонусами. За первое место. 100 тысяч рублей, за второе место – 50 тысяч рублей, за третье место – 30 тысяч рублей, за четвертое место – 20 тысяч рублей и за пятое место – 10 тысяч рублей. Также неоспоримым преимуществом данного маркетинг плана является 7 методов заполнения структуры. Первый – это переливы от вышестоящих. Второе – клоны от вышестоящих. Третий метод – переходы бизнес-мест с предыдущих уровней. Четвертый способ – еженедельные активации. Пятый – это ваши клоны. Шестой – ваши личные партнеры. И седьмой – партнеры ваших партнеров. И давайте перейдем непосредственно к разбору самого маркетинга. Как было и представлено ранее, вход в маркетинг-план составляет всего-навсего 100 рублей. И на стадии предстарта вы можете купить золотой треугольник, купив первые места в своей первой линии. Уровень номер один является накопительным. 200 рублей накапливается и идет переход в уровень номер два. Переход осуществляется автоматически. В уровне номер два накапливается 400 рублей, то есть этот уровень является также накопительным, и вы переходите на уровень номер три стоимостью 400 рублей, где уже с первого места вы получаете первую выплату 200 рублей. 200 рублей с первого места также накапливается, плюс 400 рублей со второго места, и 600 рублей идут на переход в уровень номер четыре. Уровень номер 4 является накопительным и его стоимость составляет 600 рублей, то есть здесь с двух мест мы накапливаем 1200 рублей и переходим в уровень номер 5, где уже с первого места получаем на выплату 1200 рублей. Со второго и третьего места деньги накапливаются и сумма 2400 рублей идет на переход в шестой уровень. На стадии предстарта до 10 декабря у вас есть возможность купить треугольники на первом, втором, третьем, четвертом и пятом уровне. Что касается пятого уровня, то здесь вы можете купить сразу 4 аккаунта, заполнив вашу первую линию и сразу же после генерации получив 1200 рублей на вывод, независимо от того, какая будет у вас структура. Уровень номер шесть является накопительным и его стоимость составляет 2400 рублей. Эти деньги накапливаются у вас с первой линии и 4800 рублей идет на переход в уровень номер 7. Уровень номер 7 также является накопительным, и 4800 рублей накапливается у вас с двух мест в первой линии, и вы переходите на уровень номер 8, который стоит 9600 рублей, и уже здесь с первого места вы получаете 4000 рублей на вывод, один клон в уровень номер 1 тарифного плана Basic стоимостью 500 рублей, три клона в первый уровень Progressive 1 стоимостью 300 рублей, и 4800 рублей идет на накопительный счет. Со второго места также плюсуется 9600 рублей на накопительный счет, и вы переходите в уровень номер 9, стоимостью 14400 рублей, где деньги также накапливаются, и 28800 рублей переходят на уровень номер 10. В 10 уровне с первого же места вы получаете на вывод 15000 рублей. 3800 рублей идет вашему пригласителю. 5000 рублей распределяется на 10 клонов в первый уровень тарифа Basic. Также 5000 рублей распределяются на 50 клонов данный маркетинг-план в первый уровень. Со второго и третьего места деньги накапливаются и 57600 рублей идет на активацию уровня номер 11. Когда у вас заполняются первые два места, деньги накапливаются и идет переход в уровень номер 12 стоимостью 115 200 рублей. Эти деньги также накапливаются и 230 400 рублей идут на переход в 13 уровень. В тринадцатом уровне уже с первого места вы получаете выплату 115 тысяч 200 рублей. 115 тысяч 200 рублей идут на накопительный счет и плюсуются со вторым местом, и вы получаете 345 тысяч 600 рублей для перехода на уровень номер 14. 14 уровень является последним накопительным уровнем в данном маркетинг плане, и вы накапливаете 691 200 рублей для перехода на заключительный и самый выгодный уровень номер 15 в котором уже с первого места вы получаете 300 тысяч рублей на вывод. 91 200 рублей идет вашему пригласителю. 200 тысяч рублей распределяется на 400 клонов в первый уровень тарифа Basic. 100 тысяч рублей распределяется на 1000 клонов в уровень номер один тарифа Прогрессив, то есть данного маркетинг-плана. И со второго и третьего места вы получаете чистыми на выплату 691 200 рублей. Таким образом, с прохождения полного цикла одним аккаунтом вы получаете 1 818 тысяч рублей на выплату. 95 тысяч рублей идет пригласителю. 411 клонов идут в уровень номер один тарифного плана Basic. 1053 клона идет в тарифный план Прогрессив 1 на первый уровень. А что касается прохождения полного цикла золотым треугольником, так как у нас 4 места на пятом уровне, вы можете получить 7 272 000 рублей на выплату, 380 000 рублей пригласителю, 1644 клона в первый уровень тарифа Basic и 4212 клонов в первый уровень тарифа Прогрессив. Наша компания желает вам успехов и больших заработков в новом маркетинг-плане, а также успешного продолжения работы в тарифном плане Basic. Цель нашей компании – дать заработать каждому из вас. Пользуйтесь инструментами, которые есть на нашем сайте, подписывайтесь на наши социальные сети и зарабатывайте огромные деньги. Всем всего доброго и финансового благополучия!